Что же не хватает твоему организму? Когда хочется шоколада, не хватает магния, источник орехи, семечки, фрукты, стручковые и бобовые. Когда хочется хлеба, не хватает азота, источник продукта с высоким содержанием белка, рыба, мясо, орехи. Когда же нам хочется сладкого, не хватает глюкозы, источник мед, сладкие овощи, ягоды и фрукты. Хочется жирной пищи? Не хватает кальция, источник брокколи, стручковые и бобовые, сыр, кунжут. Когда же нам хочется сыра? Не хватает кальция и фосфора, источник брокколи, молоко, творог. Когда же нам хочется вкусных копченостей? Не хватает холестерина, источник авокадо, красная рыба, орехи, оливки. Хочется кислого? Не хватает витамина С, источник, лимоны, клюква, киви, клубника, шиповник, бруссельская капуста. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!